То, что вы видите, это новая методика обучения. Она позволяет легко обучиться любому языку. Основная проблема заключается в том, что язык программирования для нас непонятный. Благодаря визуализации и карт -действии. Я переведу непонятный язык в доступный для понимания. Эта методика карт, она позволит не только изучить язык. Она позволит потом переводить один язык в другой.